Всем привет, с вами Анастасия Мадера и канал Секреты Роскошных Волос. История моих волос была очень интересная. Когда мне было 10 лет, это сознательный возраст, который я помню, у меня были волосы хорошие. И вот мне не нравилось, что я не могу делать какие-то прически себе. Я все время из-за этого очень страдала и мучилась. Уговорила мама в 8 классе меня подстричь сначала, а затем покрасить. Подстригли меня просто трэш, вот я прям жалею, что мне нет этой фотографии, мне отрезали все волосы, очень сильно их от, отфилировали, якобы все время все парикмахеры пытаются мне волосы профилировать, что, чтобы я не мучилась с ними, что они у меня очень тяжелые. Ну и вот тогда, знаете, этими ножницами она прошлась, и у меня вот здесь вот были такие три пушинки, челочка такая с пушинкой, и здесь... Какой-то там объем, короче, вот так вот это было, это выглядело просто ужасно Естественно, я хотела стать блондинкой, как все девочки молодые Но мама мне сказала, что блондинку мне все равно не получится Очень меня долго отговаривала, я сказала, нет, пожалуйста, я хочу быть блондинкой Сделай мне такой подарок Но она его и сделала, покрасила меня краской Обычный, ну, естественно, никакую смывку, ничего мы не делали. И, как вы понимаете, с такого цвета перейти в блонд, это нереально, невозможно. И, конечно же, мои волосы стали рыжими. Мое прозвище в то время было Баба Яга. Меня все обзывали. Потом в десятом классе волосы у меня уже чуть отросли, у меня был вот такой небольшой хвостик. То есть, что я делала? У меня была челка. Тоже я ее все время филировала, она у меня была вот такая вот тоненькая. Делала хвостик сзади и его вот так подгибала. То есть этих-то волос у меня не было. Такой был гулька, короче, на голове, как сейчас тоже стало модно. Это вот я помню, что в 10 одиннадцатом классе я ходила с чувством того, что у меня уродские волосы. Я считала, что это серый мышиный цвет. Это какие-то вообще убожества. Я не могу себе сделать нормальные прически. Я смотрела на девочку, у которой прямые волосы, такие жесткие и вот им завидовала. У меня какая-то рыжая пушня. Не пойми чего, там, с каким-то милированием, какие-то трепера. В общем, не любила я свои волосы. Тогда у меня появилась плойка гофре. И я вот брала прядь волос, делала это гофре и заливала лаком. Все они были вот так настолько залиты лаком, что когда я поворачивала голову, прическа оставалась на месте. И я считала, что это круто, я считала, что вот это мне помогает сейчас. Потом, когда я поступила в институт, волосы стали отрастать. Но так как я вам уже сказала, что цвет своих волос я всегда считала серым и машинным, я, конечно же, делала опять же себе милирование. И тогда делали милирование через шапку больше всего. И вот представьте, вот такую мою шевелюр делали через шапку. Волосы драли безбожно. После каждого этих мелирования у меня вот такая была пушня на голове. Просто потому что этим крючком, пока это все вытащишь, в общем, от на втором На втором курсе института я узнала, что я беременна, поэтому я больше своими волосами не Ничего не делала, не милировала, ничего. Вот они как росли, так и росли. Два года все было относительно нормально. После того, как я родила, мне захотелось срочно чего-то нового. Так как финансовое положение мне не позволяло ходить в парикмахерскую, делать милирование, сначала я попросила свою подружку меня подстричь, на что она сделала вот так вот, она разделила мои волосы на пробор, я хотела как это называется, каскад вниз, она просто взяла и вот так мне их отрезала, то есть у меня был вот так отрезано, а снизу и сели волосы. Это было ужасно, но я не могла ей сказать, потому что она долго сама не хотела мне ничего подстригать. а что касается окрашивания, брала краску для милирования, так вот прям на перчатки намазывала и вот проводила так по волосам, потом одевала мешок и так ходила, то есть это было ужасно. В 22 года я устроилась на работу, где все были такие очень модные чики, и я поняла, что на моей голове какой-то капец творится, и нужно что-то с этим делать. Именно тогда я начала свои волосы красить усердно и стричься тоже. Ну, у меня было чуть ниже, чем плечи волосы, примерно такой длины. И красила я их тоже в каштановый цвет, потом в черный. Я делала себе смывки постоянно. Вот представьте, я покрашу черный цвет, похожу там три недели, потом сделаю смывку, перекрашусь в коричневый какой-нибудь, он тут же становится рыжим, я опять делаю смывку, опять крашусь зачем-то в черный цвет, то есть у меня с черным цветом какая-то история странная, мне всегда хотелось быть жгучей брюнеткой, видимо, хотя мне этот абсолютно вариант не подходит. Вот. Но потом я решила перейти на блонд, сделала себе огромную такую прям смывку, когда с меня смыли весь цвет, я была похожа на э, Лилу Даллас из пятого элемента, такой же у меня был цвет. То есть у меня волосы были как соломы, опереженные. Отсюда взялось мое такое коре, потому что если бы эти волосы были длиннее, это было бы еще более ужас ужасный. Дальше, с 25 лет, где-то 3 года только одно милирование, которое превратило меня итоге, по итогу в блондинку, потому что все время-все время красила, красила, делала мелирование и в конце концов стала уже просто белой. Надоело краситься, надоело ходить в парикмахерскую. Я решила, что буду отращивать. Тем более тогда тренд такой пошел окрашивание амбре. Помните, когда можно было, что половина головы одного цвета и половина другого? Я подумала, вот это мое время, нужно заняться отращиванием. И начала отращивать волосы. Ничего больше с ними не делала. Естественно, я подстригалась. Если вы подписаны на мой инстаграм, то значит, что у меня двое детей и буквально полтора года назад родилась моя дочка. У меня стали очень сильно лезть волосы, я прям переживала, переживала из-за этого. Но опять же, народные средства. И, кстати, я забыла упомянуть, что именно народные средства, вот тогда, когда я делала просто какой-то капец со своими волосами, они поддерживали мои волосы. Так вот, когда я родила второго ребенка, у меня волосы стали лезть клоками естественно я переживала, также стал делать маски от выпадения, что конечно же нормализовало процесс, я думаю что их выпадало бы еще больше, если бы я эту работу не проводила, не делала бы массажи. но я надеюсь, что моя история была вам интересна и полезна. Перестаньте меня обвинять в том, что у меня нарощенные волосы, кстати я знаю почему многие решили, что у меня нарощенные волосы, видите, из-за того что у меня кудри, да, здесь, и когда я выпрямляю, я очень близко к корням утюг не подвожу то есть если мы посмотрим на то видео я делаю там примерно так и естественно Кажется, что пряди разделены, из-за этого дается такой эффект, якобы у меня нарощенные волосы. Хотя, мне кажется, это очень сильно рассмешило. Я думаю, и то не так, и лицо старое, и нарощенные волосы. Девчонки, я просто вам рассказываю свой опыт. Если вам не нравятся эти советы или не подходят, но ну просто проходите мимо, не обязательно негативизировать и писать всякую чушь там, про нарощенные волосы. Ну, в общем, вот так выглядела история моих волос. Она, конечно же, еще продолжится. Надеюсь, что этот канал будет существовать еще долго и мы еще поговорим об этом и не раз. Показывайте историю своих волос в комментариях, спасибо вам за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Секреты Роскошных Волос, увидимся в новых видео, пока-пока!